В игре Hogwarts Legacy очень много различных заданий на поиск тех или иных артефактов и предметов. И сегодня я вам расскажу о квесте Хитроумные ключи, в котором нужно искать летающие ключи, которые были в первой части Гарри Поттера, и искать под них именно сундуки. Чаще всего сундуки эти или шкафы находятся недалеко от ключей. Задание выдается это почти в начале игры, и первый ключ, собственно, будет находиться именно по миссии, после чего собственно и шкаф также будет находиться по миссии. Что вы видите, собственно, на видео вам нужно будет найти ключ и найти шкаф, и после чего выполнить несложные именно манипуляции, а именно пришибить ключ, когда он будет находиться над самим замком от шкафа, после чего вы получите жетон от факультета. И нужно таких жетонов собрать аж целых 16 штук. Это причем, кстати, небольшое количество, так как других собирающихся или собираемых предметов намного больше. Но сразу я вам оговорюсь, то что никакого смысла поначалу ключи собирать нету. Пока вы не дойдете до задания, в котором нужно будет по просьбе мистера Муна найти деми маски и благодаря чему он вас обучит э, навыку взлома замков, э, смысла вообще нету запариваться этими ключами, так как часть этих шкафов, по-моему, штуки 3 или 4, находится за закрытыми дверьми, которые нельзя открыть без заклинания взлома. Поэтому раньше того, как вы научитесь взламывать замки, смысла нет никакого заниматься. Так что, ребят, если вы научились, давайте продолжим дальше, друзья мои. Так вот, маршрут к остальным ключам я вам расскажу именно в этом видео. Первый ключ, который я нашел, был в пристройке в библиотеке, в самой библиотеке. Там довольно несложно, сама по себе библиотека, локация небольшая. На первом этаже будет находиться именно шкаф. Вы сейчас его увидите, вот он у меня уже открыт. И тут же на первом этаже, но через залу по диагонали, около глобуса у нас будет находиться ключ. И он, собственно, здесь, вот где вы сейчас я бегаю, будет находиться. Вы просто подбежите, и он подлетит уже к нужному именно нашему нам шкафу. Таким образом, у нас появится второй ключ. Третий ключ у нас в центральном зале. Здесь сразу несколько ключей Сразу расскажу Первый, он находится, как только терапортируетесь в центральный зал Спускаетесь по лестнице вниз И около двери с нумерологией будет именно шкаф Прямо напротив А с другой стороны центрального зала в Точно в таком же закуточке под лестницей Вот здесь, вот, где я показываю Будет находиться именно ключ То есть вам нужно будет подбежать также к ключу Подобрать его и так далее Следующий шкаф будет находиться также у той же двери но с нумерологией Но вам нужно будет пройти от нее по коридору прямо и спуститься слева по лестнице, где вот, собственно, видите, я на видео подхватил ключ и побежал вниз по лесенке. И, собственно, вас ключ приведет вниз, вниз, вниз самый, к тупичку, где есть закрытая дверь и наш любимый шкафчик. Следующий ключ у нас также будет в центральном зале. В том же самом, то есть три ключа у нас будет от центрального зала идти Но тут нужно будет подниматься по лестнице наверх Через два пролета, через один пролет получается у нас будет именно шкаф А еще выше, через полпролета, под лестницей будет ключ Вот вы видите эту как раз картину на видео После чего нам также нужно будет догнать ключ и подбежать собственно к шкафу Как вы это все собственно лицезреете Следующий ключ будет находиться недалеко от внутреннего двора Виадука После того, как вы сюда телепортируетесь, вам нужно будет подняться по лесенке наверх э, В центральный именно вот этот проход, площадку перед входом И зайти в большие двери, собственно, самого Хогвартса И слева, сейчас вы увидите, тут будет именно шкаф вот, вот он, собственно, перед вашими глазами А наверху по лесенке, вот там вот, где я сейчас смотрю, будет ключ Подниматься не буду, там, в принципе, вы его найдете без проблем Следующий ключ у нас будет недалеко от класса защиты от темных искусств. Как только телепортируетесь, вам нужно будет спуститься вниз по лесенке на один пролет, чтобы получить ключ. И вот, собственно, я пробежал мимо шкафа, к которому нужно будет подняться. Шкаф вы уже видели. Вот видите, как я спускаюсь вниз. Вот именно примерно у этого скелета будет находиться ключ, летающий. После чего вы подбираете и поднимаетесь наверх. Следующий ключ у нас будет находиться у кабинета трансфигурации Как только сюда телепортируетесь, вам нужно будет зайти вот в эти большие ворота И здесь довольно сложный маршрут, так как нам нужно будет сначала спуститься по одной лесенке вниз Два пролета, потом повернуть направо и налево сразу же повернуть, и еще раз налево, и еще по лестнице, да, очень забутное место, вот здесь у нас находится шкаф, но нам нужно будет спуститься вниз к довольно примечательной статуе дракона, кстати, если вы посмотрите, слева тут будет проход, там будет еще один ключ, вот здесь у статуи дракона у нас будет первый ключ, для того, чтобы его использовать, нам нужно будет подняться по лестнице вот к этому шкафу, который вы видели, и у этой же статуи дракона, сейчас вы увидите, будет следующий ключ, который будет вести вот в это подземелье, в котором я сейчас нахожусь. Вот собственно ключ, вот впереди как раз идет поворот от статуи дракона. Вы сейчас его увидите, вот там была статуя дракона, которая сейчас быстро пролетел. Но ключ вас сначала обманом поведет к ней, а потом поведет обратно в этот винный погреб, или я не знаю какой это, погреб к шкафу. Шкаф находится здесь, причем этот шкаф я нашел после выполнения задания, какого не помню, если честно. Следующий ключ у нас будет во внутреннем дворе колокольной башни. После того, как вы телепортируетесь, вам нужно будет развернуться и пойти налево. И прямо через дверь небольшой портал, проход, который откроет нам, собственно, башню, одну из башен. Здесь сразу же на первом этаже у маски у нас вот ключ, вы видите его на камере. И он нас поведет наверх по лесенке вдоль в этой, собственно, башенке. И приведет именно наверху по лестнице к данному Шкаф, у которой нам откроет очередной жетон Вот он, собственно, наш шкафчик родимый И рядом с ним, собственно, лежит ключ Следующий у нас ключ находится довольно простой В большом зале, где все обедают После телепортации нам из большого зала Нужно будет идти к камину У камина будет ключ После чего он нас поведет через зал По диагонали, опять же, вверх по лестнице И вот, собственно, шкаф Довольно простой маршрут Я думаю, не заблудитесь Следующий у нас будет в мощеном дворе, вот это очень сложно, если честно, ключик, ну, довольно сложно понять. В мощеном дворе, как только мы телепортируемся, мимо статуи мы проходим налево, поднимаемся по лесенкам, тут довольно витиеватые лесенки, но я думаю, вы поймете. И вот здесь, вот у этой арки, слева у лавочки, у нас будет, вот там у лавочки, будет находиться ключ, который нас поведет вниз по лесенке обратно, около портала. И повернуть нужно будет налево, куда поведет нас ключ, под эти вот самые улочки. И здесь у нас у очередной двери будет находиться шкаф. Ну, я думаю, именно то, как у вас поведет ключ, у вас проблем не будет возникать. Главное найти сам ключ. Следующие несколько ключей будут доступны после выполнения побочного задания мистера Муна, который открывает взлом замков. И сразу же на этом задании я открыл оба, оба ключа. Первый ключ будет сразу же, как вы зашли в охраняемую зону и использовали невидимость, сразу на лестничной площадке будет этот ключ, и он вас сначала поведет наверх по лестнице, а потом вниз. За ним нужно будет всего лишь на все проследовать, и под лесенкой у вас будет сам шкаф. Шкаф вы, конечно, увидите пораньше, но я думаю, потом вы в любом случае наткнетесь на этот ключ. В основном враги слепые, найти ключи несложно, и открыть их также не доставляет никакого труда. На этом же задании у нас будет следующий ключ. Только чуть выше по лестнице, также он у нас будет прямо под носом по маршруту нашему следованию. Вы его сейчас видели на картах, и э, нам будет нужно будет пройти мимо охранника, вот, который у нас сейчас здесь стоит на кадре. Туда, к часовой башне Именно там находится у нас ключик Его даже видно, если присмотреться Он у нас летает именно там Он поведет нас обратно через этого охранника Охранник, как правило, как я вам говорил, слепой Поэтому совершенно насрать будет на то, что мы тут ходим и пытаемся пришлепнуть ключ Как видите, неокардер, он даже пролетел сквозь охранника Так как это два разных э, именно задания, которые между друг другом никак не взаимодействуют Таким образом, мы откроем на задание сразу оба ключа До этого задания, в принципе, запариваться ключ ну, не, нет особого смысла Следующий ключ именно большой лестничной башни Я телепортирую с самого вверху Потому что так проще Спуститься просто вниз несколько пролетов Вот я, собственно, сейчас пробегу Несколько пролетов вниз и в конце именно второго пролета Здесь у нас будет вот на этой площадке где-то ключ Ну его сложно будет опустить, потому что он прям будет перед глазами К нему достаточно будет подойти и дальше спускаться на еще несколько пролетов вниз Чтобы открыть шкаф Шкаф у нас будет вон там внизу, около порталов Сейчас вы увидите вот эти вот порталы Несколько Там будет именно у нас находиться наш любимый шкафчик Около опять двери с нумерологией Левее здесь будет находиться вот он собственно наш шкаф. Далее мы идем к следующему ключу. Это южное крыло и внутренний двор часовой башни. Также только после взлома, этот тут можно собственно ключик найти после задания со взломом дверей, там где мы проходили дуэли, левая дверь, которую нужно взломать заклинанием первого уровня мы ее взламываем и поднимаемся наверх по лесенкам. Здесь у нас идет сначала первые несколько пролетов, после чего будет площадка. Сейчас вы увидите вот это наша площадка. И здесь вот у нас где-то у лавочек будет находиться ключ. Мы его подбираем. И дальше нам нужно будет не во второй портал, который нас вел вниз, а в первый портал, куда нас собственно поведет ключ. Вот здесь я на видео как раз туда-сюда побегал, чтобы показать, что там два портала, две эти харки. И нас будет вести... Лесенка на самый верх. И здесь у нас также слева, примерно в той же локации, где и ключ, только на несколько этажей выше будет находиться шкаф. После того, как мы нашли все ключи, нам нужно будет прийти в наш факультет, в нашу приемную или как там общага факультета. И сразу у входа у нас стоит сундук, в который нужно будет закинуть все эти жетоны до последнего 16 штук. Каждый раз придется тыкать на кнопочку и помещать сюда именно эти жетончики. В конце у нас э, откроется кодовый замок Слава богу, нам его не нужно взламывать, потому что тут огромное количество цифр Но анимация сама по себе занимательная, мне понравилось, я даже решил ее оставить И в качестве приза нам дадут э, мантию, э, плащ, как угодно назовите Именно нашего факультета, на который мне мы поступили Мне дали мантию Слизерина. Довольно симпатичная мантия Ценности в ней, кроме так как вот косметики, нет никакой так что тут, конечно, хороший вопрос, стоит ли вообще этим заниматься или нет. Если бы я знал, что это что-то более полезное анимантий, я бы, возможно, даже не стал запариваться. Но если вам понравится это видео, то обязательно поставьте лайк и напишите, если хотите, еще подобных гайдиков, например, на Дами Маске. Вот там более полезные вещи, это по заданию мистера Муна, где нужно собирать такие... О, какие-то осколки луны, шары или как их правильно назвать, я сейчас не помню они, слава богу, хотя бы отмечаются локации, где находятся эти маски но там их намного больше их 32 штуки, ну и на этом всем вам большое спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего самого самого наилучшего, пока!